«Без детей твоя жизнь бессмысленно!» — говорили они. «Без семьи твоя жизнь тоже бессмысленно!» — говорили они. Вы слышали такие реплики в свой адрес? Если слышали, то этот ролик для вас. Давайте не будем долго разбирать причины подобных высказываний. Любому человеку хочется себя чувствовать чуточку выше других. Поэтому некоторые люди пытаются выдать банальнейшие процессы своей жизни за некое превосходство над другими. Как говорится, хороший понт дороже денег. Давайте разберем сам вопрос, а так ли бессмысленно позиция несемейных людей, не желающих размножаться? Есть утверждение, которое выглядит вполне логичным. Это утверждение о том, что смысл жизни каждого существа – это передача генома в следующее поколение. Но иногда оказывается так, что для передачи своего генома в следующее поколение вовсе не требуется размножаться. В эволюции это явление называется родственный отбор. Эволюция это очень сложная штука, помимо естественного отбора, о котором вы наверное все в курсе, есть еще искусственный отбор, половой отбор и еще множество разных интересных видов отбора, и в том числе так называемый родственный отбор. Как выглядит этот родственный отбор? Предположим, есть пять сестер, которые родили по два ребенка. Геном передан в следующее поколение, демография получилась на уровне воспроизводства нации. Но если одна из сестер не размножилась, а все остальные родили по три ребенка, популяция не только сохранена, но даже увеличилась. Теперь на пять сестер приходится не 10, а 12 детей. Случилось это потому, что не размножившаяся сестра, к примеру, не рожая своих детей, получила кучу свободного времени в своей жизни и потратила часть этого времени на то, чтобы помогать другим сестрам с лишними детьми. Например, организовала для них детский сад, высвободив тем самым время остальным сестрам для добычи ресурсов и пропитания. Выходит, что не рожая самостоятельно, эта сестра умудрилась таки передать в следующее поколение свой геном, который мало чем отличается от генома ее сестер. В дикой природе тоже есть такие примеры. Например, геновидные собаки живут большими стаями, но при этом плодятся не все. Те, которые не плодятся, либо больше охотятся, либо ухаживают за чужим потомством. В общем, они как бы позволяют. Остальным, тем, кто хочет плодиться много, позволяют им это сделать. Ведь без такой помощи часть щенков, гееновидных собак, скорее бы всего, вымерла. Либо от голода, либо от недостатка ухода. Опять же, в дикой природе не плодящиеся особи у муравьев способствуют выживанию матки. Все рабочие муравьи – это недоразвитые самки. Они бы могли, конечно, вырасти в настоящую матку, но они идут другим путем. Они занимаются работой, они обеспечивают королеву всем необходимым, и королева только и делает, что откладывает яйца. И откладывает их в огромнейшем количестве. В человеческом обществе даже бросающийся на амбразуру матросов, жертвуя своей жизнью, в целом способствует выживанию своей нации с помощью своей героической смерти. Именно своей смертью он спасает тысячи других представителей своего вида. Очень часто бывает так, что умирать для выживания не обязательно. Бездетные и несемейные люди часто становятся сильными философами, успешными политиками, изобретателями, рационализаторами. И тем самым они улучшают деятельность всего остального общества. Опять же, способствуя выживаемости своего вида в целом. Так что говорить о бессмысленности жизни без детей и без семьи – это как минимум наивно. Для полной картины желательно видеть весь процесс жизни этих людей целиком, а не просто их жизнь по отношению к их размножению. Даже бездетный и несемейный рок-музыкант – ведущий аморальный образ жизни, в целом способствует выживаемости вида. Он производит развлекательный контент, который помогает остальным членам общества расслабить свою нервную систему и качественно отдохнуть. А после качественного отдыха продуктивность у человека возрастает. Существует устойчивое заблуждение в нашем обществе касательно бездетных и несемейных людей о том, что именно они ответственны за то, что демография наша летит в тартарары, что наше население сокращается, не увеличивается, все это очень плохо и в общем скоро все мы вымрем и все такое. Да этим людям и не нужно размножаться. Размножение это не для них. Они этого и не хотели, не надо их заставлять, у них все равно ничего хорошего из этой идеи не получится. Разумно будет дать им жить спокойно для того, чтобы они своей деятельностью могли каким-то образом повлиять на улучшение общества в целом. В результате чего те люди, которые очень хотят размножаться и плодиться, могли бы плодить там, по 10-15 по 15 детей, и в результате в целом популяция бы росла. Если же говорить именно о смысле жизни, то смысл нашей жизни могут придать любые локальные цели, даже очень маленькие. Любые наши цели, которые мы формируем, которым мы идем, которые мы достигаем, любые. И... Эти цели не обязательно должны быть связаны именно с семейной жизнью и с размножением. Представьте, как скучно выглядел бы наш мир без такого ученого, как Никола Тесла. Он изобрел переменный ток. О значимости этого изобретения, наверное, говорить даже не стоит. Но представьте, если бы нашелся кто-то, кто заставил бы Николу Теслу размножаться. Вполне ведь могло оказаться так, что у Николы Теслы не хватило бы времени на то, чтобы вести свои исследования электричества. И он не изобрел бы переменный ток, и наш мир сегодня не был бы таким простым и удобным, которым он стал благодаря именно этому изобретению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не обращайте внимания на высказывания каких-то там людей о бессмысленности вашего существования. Только вы можете придавать своей жизни смысл. Только вы. И никак не высказывание других людей.